Ну чё, всем здрасте. Продолжаем хейфлайфыч. Ой, тут только ремешок затянул на левой руке. Вот так. Хуяк. Готово. И чё ты тут этого тагака наносишь? Тихо, тика мать где еще кому еще наверху наверху не вижу никого ой бля Узончик пошел. Где ты? Заебись, первый пошел. Вот этих катов не нравится забивать. Давай, и последняя. Двоя. Хорош. Давай мины, блядь, только убегу эти ебущие. Вот так вот. Все, все. На дальше куда, блядь? Пошли. Слушай, это тогда тема есть. Тихо, что это было? Это была явно плохая идея. Ну, я так знал, что он что будет, если честно. Ч ⁇ там еще кто-то летает? Я никого не вижу, блин. это десадный корабль. Сейчас, братан сейчас, подожди подожди подожди видели короче как, как он мать снес я могу вот так стоять если чё А ты там один? Он там был один. Ошибка. Это его ошибка. Это Что, блядь... Ну вы, блядь, напросились. Ну да что такое? Ну, тебе повезло. Опять мать пострадала. Дайте все перезаряжу, блядь. Да воевать будет нечем. Спасибо. А, ты ему? Давай. Так, все, все, да? И что, мне сюда наниз? Давай. Тихо. Кто, блядь, так перила ставит, а? Доктор Фрим, в этом Это подавляющее поле и открыли ворота. Мы сможем задействовать людей. Вот теперь комбайном не поздоровится. Это точно. На площади стоит ящик с ракетами. Вы туда добраться? Да будете все необходимое, чтобы сбить страйдера. Пошевеливайтесь. Извините. Братан, все нормально? Эй, доктор. Ч ⁇ Эй, да это же Приман, тогда я тоже с вами! Эй, hey, док! <говор> так это выйти нахит, пацаны? тихо тихо тихо тихо тихо тихо А давай-ка мы тебя этим подобьем? А у меня чего? А у меня больше нету. А ему и хватит. Эй, это, же это я. Ой, блин. Я Сейчас подожди, вот этого рада подобьем. Сколько там ему надо было опять? Всё, у меня нету больше 5 у кого-нибудь есть еще они бесконечные они мать его бесконечные Забежать отсюда Всё, я пошел я пошел я пошел я пошел а я, я я в домике все не достанете шага. А по ножке если? Только спалил меня. Чем мне тебя подбивать? Есть, конечно, да, идея. Эй, ты где? Дядя? Дядя? Я тут. Я тут, дядя. Страйдер. Ты дану нахрен? Что теперь я тут живу, это мой домик. Ну это я понял, блять. Бетон, блять, не вышайся Хоп, хоп, хоп, хуяк, хуяк. Ну, честно думал, что почти у меня поменьше сейчас будет. Эй, страйдер! Сейчас он успокоится, там дерево. Давай ему худшеного. Ему явно зашло. там ну твоя твоя твоя твоя я тебя, что промазал все Сенька? давайте этих говняков отстреляем Давай так. Ты что, Вагада снимешь? Нормально снимет. Э -э, все равно туда не пройду. У нас все запечатано. А вот здесь что-то есть какой-то проход. И что? И ничего, да? Какой хуяк? Хуяк? А, аптечки тут все собрал? Аптечки все собрал. чё тут? Ни хрена тут. Ой, мама. Ну, типа, у меня так отгородили, да? А здесь что? А я понял. Он тут нифига нету. Ну, аптечка хотя бы есть. Ну, такой я выхожу, такой. Да, твали ты, блядь, страйдер. Ты мне твою ногу, блядь, перекинуть туда. Ай, ну тебе. Я к тебе, блять, не переберусь никак. Видишь, мне прохода нету. Ну, дверь есть выломанная. Ну сюда ходил я. Ничего не обнаружил. Вот только типа, обратно давай прыгай и все, такой пиздец. Ничего, ну, сейчас будем что-то думать. Но мне стопудово туда надо. А, ну, господи. Доктор Фримен, я пойду с вами. Добро. Ты там по ним работай. И чё Я же оттуда пришел бы, не хрена мне сюда идти. Ясно, тупик. Нифига я сюда вообще приперся. Я не понимать. Где? Куда? Куда тупик? Куда тупик? Сюда? Возможно. ну спасибо блять тем на голову о ну слушай сейчас анатометов постреляем вдоволь ёбни ты уже блять по нему куда-нибудь все Не, не все а заебись а никто не был на голову скидывать Че, кому там блять все а вон там еще есть один приятель хп хватает все давай еще возьму боеприпас так если сейчас еще один появится я блин с ним убивать уже не буду Ну хпшка у меня полную Компьютер хоба я не замануха. Кто тут? Есть то. Ясно? Это комбайн, комбайнер. Не попал. Я поближе приходи. Еще есть то? Больше нет никого. А что тут машину. А, это не машину подключили. Это просто. Просто провод. ёпту я пошел я просто пошел ты бля чё за хрень шовый мой ну тебя нафиг Че, все шоу мой ясно ты просто светишь меня, да? еще посылку с алиэкспресса доставляешь да не с боеприпасов припасов что все на ПП перешли. О, там что-то есть. Крень. Слушай, братан, мне гранатомет есть. Сейчас я въебу, блин. Это не понравится. Видишь, я говорил, не понравится вот такую дать а у меня больше нету но у меня есть вот так блять есть вот такая хрень блять меня такой хрени больше нету ей я пошел где-то там хилка была тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо я знаю что ты обиделся на меня мне нужно что-то взрывное например вот эта бочка блять она у меня в руках детонирует План, туда назад пути уже нету жизни 40 п.п. Ой, блять, щупки подбивать магнума не вариант гранаты тоже здесь подствольник закончился я не знаю братан но где там явно на одну тачку осталось через туалет о Ладно, живем. не будут сохраняться. Эй, ты там как? Тука, сетка. Уйди нахуй. А ему похуй. Я тебя скрабку. Так, так, так. Что у нас тут? Аптеки. Аптеки я люблю. А еще я люблю, знаете, что? Делать скрыт сейвы. После тех моментов. И дальше тупить и не понимать, куда мне идти. Ну давай, наверх. Ух ты. а если я как говорится по кайфу он мне такой ответил по кайфу братан Чика? давай это вот так тут -то. О, мистер комбайн. А вот это мне надо. Одну сюда. Одну сюда. Это в руки. И погнали. Что там ебнулось? Что-то упала О, откроешь! Доктор нихуя доктор себе сильный. Видел Мы сможем от них если найдем местечко повыше. Погнали! Я, знаю, возьми, Я уверен, ты придумаешь. Да попробую. Не хочу на этого боеприпасы играть, отвали! Отвали, отвали, отвали Дяка пошла А сначала вот эту хрень буду тратить на них. Еще хрень. Все, хрени больше нету. Пойду еще поищу хрени. Ладно. КПшка еще есть. А Крик-сейвера нету. Подожди, братан, я тут сейчас сохранюсь. Все, крик Не слезай ну, давай музяку музяку музяку тихо что будет из за ручку похрутить? ничего не будет Давай еще музяку хочу. Ой, не, не, не. Братан, я даже не знаю, чем я с тобой делать. А я такой хуяк, и сюда. Ага, вот что пикало. Сейдик. Давай так, ладно. Блять, мою, я дигордин, Ну ты не отставай, блять. А, нет. Блять, что откуда? А ⁇ пта это, страйдер. Ты, блять, там не охуел? Добро Блядь, это щерня ненаправляемого импульса, скажем так Что, кто там, блядь, Ты? Мать, не стой под обстрелом. Я тоже не буду. Вот на нахуй. Шончик. Танк. больно, блять. Чёрт. Давай, спасибо. луты ну, блять ясно это хрень бесконечная да ну вот не было дальше давайте все все я пошел я пошел я пошел я пошел сюда сюда ладно давай сюда опять по кругу пройдемся все заебись давай еще еще одна попытка Слушай, я не могу эти сестраят их, блядь, сбивать Эй, до бесконечности. Одного я сбил, блядь. Блядь, не мешай лучше. Братан. Братан. Нужно тебя больше увели, блядь, чем в пользу. Всё. Вообще, надо было два страйдера просто сбить и всё. вот так вот блять на свой блять ебучая сетка блин как бы мне так стать вот сюда встану да ничего ничего ничего мне лучше подскажи куда мне блять идти Давай по балкам, и не знаю, туда скажу. Вон там что-то есть вроде. Не очевидно, конечно, но. Сюда? Судя по всему, сюда это вообще было они не очевидно я бы сказал бы так Площадь снося стены. Я думаю, он и Алекс. Похоже, он вбил в свою <кхм> голову, что она в цитадели. Алекс, а? не хотелось, чтобы он еще куда-то встрял Но его же хрен остановишь. Че, эту снесешь? Эй, пес, Не туда! Там не пройдешь! Судя по всему, пройдешь. Ну, о себе. Я думаю, он хочет, чтобы ты прошел, Гордон. Поторопись. Если увидишь доктора Брина, передай ему. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Ну чё, давайте это может на следующую серию оставим, господа, как считаете? Я вот считаю, что да. Вот, ну а с вами был Зазепа. надеюсь, в серия зашла вам, лайкосик, подписочка, все как всегда, всех люблю, всем пока.